Спасибо. Всем участникам добрый вечер. Итак, через неделю я ожидаю свое очередное детище, двухматочное содержание в годовом цикле, книгу. Планировалась презентация в Харькове на всеукраинском собрании пчеловодов, но корона закрыла двери, поэтому... Как всегда, это уже третий раз, получается, перед самым началом проведения конференции. Карантин все карты путает. Ну да ладно уж. Такая судьба у нас. Сейчас осень. Какие работы на пасеке? Подготовка семей в зиму. Что имеется в виду? Я так вкратце скажу, потому что оно, в принципе, все равно у каждого... По-своему протекает, но ну, есть некоторые такие общие моменты, о которых нужно знать, возможно, кто-то ими игнорирует. И в результате может быть неудачная зимовка. Прежде всего, количество рамок по силе семьи желательно. Особенно это касается тех, кто пользуется изоляторами. Неважно, врезной Меленина, междурамочные хмары, в этом случае компактность должна быть в приоритете, потому что есть такое понятие, как и такая неприятность, как перекос клуба осенью. В обязательном порядке по последнему теплу сделать ревизию формирования клуба по отношению к изолятору, вернее, изолятора, расположение его по отношению к центру клуба. Если вы видите что его уже косит какую-то одну сторону, значит понятно к середине зимы, а тем более к весне изолятор может остаться брошенным. Поэтому сразу на упреждение то есть на период ставьте переносите изолятор на рамку в центр клуба, а пустую рамку переносите, то есть справа допустим стороны, в ту сторону, куда его перекашивают. Это такая коварная ситуация, которая часто нам приносит неприятности по весне. Бывают хорошие медовые рамки полностью, если много их оставляют пчеловоды, рамок вообще в гнезде. Как правило, семья формируется на полупустых, потому что там пустые ячейки, а это самое желанное место для пчелы зимой, самое теплое. Поэтому формируется на пустых ячейках, поедает корма, в сторону не идут, остаются невостребованные запасы меда, и семья может даже погибнуть из холода. Еще один момент, ну это касается у кого пасеки небольшие, в крайних рамках делать отверстия. Бывает такое, что семьи, вернее пчелы выходят наружу, пока еще тепло, затем резко похолодало и на крайних рамках часть пчелы остается, осыпается и погибает. Если будет отверстие в рамке крайней, значит пчела зайдет в клуб, то есть в соседнюю улочку, там где больше пчел. Это даже при наличии заставных. Поэтому как основа, как аксиома является компактность, гнезда, то есть количество рамок по силе семьи и максимально полномедные. Если они полностью все полномедные, желательно по центру вилкой, на ширину вилки от передней стенки в нижнем углу скорифицировать вскрыть печатку для того чтобы пчелы вынесли мед и появятся пустые ячейки там будет начало формирования ложа, то есть как направляющие ну такие вот короткие банальные напутствия но они очень часто ими игнорируют и как результат то некогда то просто не обращают внимания конечно если семья сильная и малоформатный улей, то там в принципе все понятно там без, без вариантов, ни, ни, ни, никуда не денется, если даже будет изолятор по центру, он всегда окажется в зоне захвата пчелами. В общем, где-то так. Если есть у кого на сегодняшний день какие вопросы, Значит, будем обсуждать. Пожалуйста, подключайтесь. Добрый вечер, Владимир Егорович. Скажите, пожалуйста, несут подкормку за заставную? Вот. Анекдот. То есть, гнездо есть, заставная есть, отступаю два сантиметра, ставлю раки на обсушку. И несут туда весь весь сироп. Ну, это в тех случаях, когда места для складывания сиропа в гнезде мало, а вы даете обильно. Поэтому они будут, конечно, выносить части. Им нужно побыстрее взять из кормушки. Гнездо не вмещают, то есть рамки в гнезде. Они будут ее растаскивать куда угодно. Либо подальше отставляете, либо такими. Ну, в общем, знакомая эта картина, очень часто наблюдаю у себя. Если небольшими порциями даю, то как-то более-менее. Если большими, значит, обязательно они и порастаскивают, даже языки могут тянуть за заставной. В общем, применяйтесь. Есть такая неприятность или закономерность. Пчела будет любой ценой брать ее побыстрее, а желательно использовать старую летную, чтобы переработать. Поэтому такие вот варианты. Либо меньше давать, либо место под, под складывание кормов. Владимир Егорович и все участники и рации. Здравствуйте. Елена, Подмосковье. Владимир Егорчи, я сейчас опишу ситуацию, и мне нужен ваш совет. Пасека стоит сейчас. Ну, все семьи на одном корпусе матки в изоляторах. Основная масса межрамочных, полнофор, ну как полноформатный, да? Вот, на 6 рамок сжаты. Апсид, ну, 6 рамок вроде неплохой. Цель весеннего развития начать в двухматочном режиме. Будет ли лучше для зимовки, зимуют они на воле, у нас холодно, зима холодная, вот эта зима была в частности холодная очень. Будет ли более правильным решение объединить эти семьи на двух корпусах, ну как у вас вот в книге, не в книге, а в видеохронике, экстремальная зимовка. Где внизу будут стоять маломедные рамки, а вверху полномедные и через медовую рамку изоляторы, вот мне кажется, что так будет правильней. Ну, в принципе, это классическая схема формирования гнезда в зиму. Вот в моем варианте, внизу малометки в небольшом количестве и по центру. Меньше наполовину, чем рамок в гнезде. Я объясняю всегда это для чего делается. Для того, чтобы клуб, свисая, ухватился за нижнюю часть. И по направляющим дальше поднимался вверх, потребляя основные корма. Это что касается, так как сюда вписывается двухматочная, вот вы говорите можете что-то не понял? Да, сюда вписывается двухматочная, то есть во втором корпусе верхнем будут стоять изоляторы между через медовую рамку. У меня вопрос в следующем: целесообразно ли объединять в зиму две семьи, которые на шести рамках рамки дадан я не сказала дадан или эти семьи могут перезимовать автономно, Потому что я помню, что вы упоминали о том, что зимовка двух маток в одном клубе это не сама цель. Самое главное это весенний старт в двухматочном режиме. Поэтому вот у меня и возникает вопрос: в смысле объединения целесообразно или нет? Конечно, нет. Цель, раз уж вы поставили цель весной семьи развивать в двухматочном в режиме, значит, вам нужна с гарантией вторая матка. Она перезимует в такой же точной семье, шестирамочной, если это до шесть рамок, ну, даже четыре зимует. Я не знаю, правда, ваши условия. Ну, без проблем. В крайнем случае, в лежаках, если есть возможность, вот я даже видел, десяти, умудряются десятирамочные, Корпуса делить пополам, и две семейки через глухую перегородку автономно размещают для зимовки. Матки с гарантией сохраняются. С гарантией. В, в изоляторе они или в свободном перемещении, но они не контачат семьи между собой. Весна приходит, у вас есть две матки. Вот здесь вы уже будете играться, как вам захочется. Поэтому нет смысла рисковать объединять эти две средние семьи в одну. Два изолятора через медовую рамку абсолютно не вижу целесообразным, потому что нет гарантии сохранности двух маток в таком режиме. Вот за многолетнюю практику. Почему сейчас мы и обрабатываем Эту технику сохранности маток в банке и по-разному. То есть для того, чтобы любой ценой... Да, вы правильно заметили, зимовка двух маток в одном клубе – это не самоцель. Самоцель, основная цель – это весенний старт двухматочный. Где мы возьмем матку, откуда, как она появится, это уже... Это, конечно, важно, но желательно без риска. Значит, сохраняйте их отдельно, а весной будете объединять двухматочный старт. Объединяются не по весне любые семьи с любыми возрастами маток, потому что взрыв инстинкта накопления силы, выкармливания расплода – этот момент сюда нужно использовать для того, чтобы объединять чужие семьи с чужими матками, даже подсаживать отдельно маток, я все это показывал в роликах. Понятно, да? Зимуйте автономно. Владимир Егорович, а еще такой вопрос насчет объединения. Бывали у вас такие случаи, что вы, допустим, объединяете на осень две семьи, ну, понятно, безматочную к маточной, там, допустим, сильной. И весной получается такая картина, что улик как бы долго развивается, как будто ты его не соединил, а наоборот раздробил на три части. То есть, как бы пчела есть, но развитие вообще уходит где-то за апрель, за май, туда вот так вот. Может, Лучше не трогать их вообще на зиму, и тянуть этот слабенький, и потом уже с ним что-то решить. Либо э, как-то вы, высыпать их перед литком, чтобы они сами запросились. В этом плане, может, что-то такое у вас было? Спасибо. Вы имеете в виду, это осенне-зимний период или с весны развития? Неудачное плохое, как в чем в чем вопрос? Ну вот, допустим, сейчас на зиму. Я хочу собрать их кучу, потому что у меня есть такие ну не сильно мощные, а есть мощная хорошая семья. Как бы мне поступить? Сейчас их соединить или дотянуть до весны так как есть? Ну, до весны вы можете слабую не дотянуть. Раз уж слабая она такая, что сама не перезимует, если есть возможность, подвальное помещение, амшанник, ну, такие вот, с хорошей стабильной температурой, и вы уверенно можете перезимовать этот отводочек трех трёхрамочный. Ну, это вопрос, в принципе, вот и мы с Елена обсуждали только что, автономно или объединять. В каком случае... Самое главное – сохранить матку. Получится сохранить ее отдельно, вот этот отводок трехрамочный. Пожалуйста, где там вы ее, хоть в дом заносите, если получится, и есть желание сохранить. Не, не получается, рискуйте, значит, объединять к сильной, присоединять. Второй вариант, самый эффективный – это к сильной семье через перегородку. Если лежак, тем более никаких проблем, там лежак должен быть стационарно всегда с перегородкой и зимовать по две семьи, сильные, слабые и так далее. Даже умудряется, я же говорю, в десятирамочных десяти корпусах зимовать по два вот таких вот отводочка. Если по три рамки, то это уже в общей сложности будет тепловой клуб шестирамочной семьи. Но зимовать они будут автономно, с гарантией сохранности матов. Поэтому включайте там логику и по вашим возможностям. Я вот практикую такой вариант через перегородку в корпусе. И у меня рут только до доданы стоят, чтобы под низом было пространство для опускания хвоста. И четыре улочки слева плюс четыре справа рута вполне отлично на улице зимует. Владимир Егорович, а у меня еще такой вот вопрос. Когда у нас уже наступают устойчивые холода, вы показывали, что вы кладете сверху при уже наступлении, там, я так поняла, минусовых температур стабильных, легких, медовую рамку на эти планки верхние и утепляете. Вот имеет смысл положить это прям, допустим, ну у нас такие морозы наступают в конце ноября, в начале декабря. Или смотреть, как центральная улочка уже середину пересекла, начинает к задней стенке подходить, тогда только положить дотацию. Да, ориентир а для вмешательства дотацией как раз вот Ситуация, которую вы озвучили, подходит где-то на ладошку к задней стенке, начинать контролировать середины, ну не середины, а где-то на стыке январь-февраль, вот в нашей зоне. Вот тогда, тогда ложить какую-то дотацию. Но рамка, широкоформатная рамка, чем удобна и ее преимущество, она вмещает достаточное количество корма без всяких дотаций. Даже если на две трети будут с осени заполнены они медом, вот уже перед стабильной зимой, эту зиму входят они, допустим, к ноябрю месяце, то там, ну, две трети, если заполнена медом додановская рамка, это это минимум три килограмма. Минимум. Поэтому... Мне кажется, в вашем случае широкоформатные рамки там с дотациями. Ну подстраховаться какой-то лепешкой. Почему я укладываю рамки? У меня великопольская система. Она на 100 миллиметров короче от стандартной. Раз короче, понятно, рамка вмещает меньше меда. Отсюда и перестраховка. Вот таким вот способом. Рамка плашмя или я и пакеты ложил, ну в общем по-всякому. Поэтому применился укладывать рамку. Лучше, Самая лучшая потолочина это перевернутая медовая рамка. Владимир Егорович еще у меня вопрос по поводу обработки от клеща. С интервалом в неделю семи обработаны проливом водным раствором двухпроцентным щавелевой кислоты, особь клеща была очень большая, ну, по 100 клещей, то есть заклещенность сильная. Есть ли смысл еще раз через неделю обработать, не нанесет ли это вреда семье? Естественно, что у матки в изоляторах безрасплодная семья. В таких случаях, вообще-то, желательно взять самый крутой акарицид, бипин, и выборочно обработать несколько семей, посмотреть, ну, создать такую... Общую картину по заключенности на пасеке. Если небольшое количество падает, такое щадящее, не травите пчел. Бывает, пчеловод делает больше вреда, гоняясь за последним клещом, чем сам клещ. Поэтому всегда, раз первая обработка у вас была основная, вы сбили клеща, теперь сделайте контроль. То леща великой кислотой пролейте, если температура позволяет, или же бипином, несколько семей, вы так по диагонали пасеку. И будет вам понятная картина, и примите решение. Но, если небольшое количество упала клеща, не старайтесь его добить до конца, потому что вы добьете пчелу, а ей нужно перезимовать и весной выкормить расплод. И начинается осыпь уже середине зимы, к весне еще больше. Затем семья выращивает, выкармливает расплод на последних соках, так если можно сказать. И все, произошла взаимозамена. Хорошо, если она произойдет. И семья садится. Поэтому не старайтесь загоняться за последним клещом и спать спокойно всю зиму, что вы вроде как... их сделали для семьи добро, для пчелиной. Можно сделать наоборот. Я пример приводил, когда мужчина не нарадовался семьями в конце сезона, в конце лета, вот в начале уже сентября, по-моему, по 8 рамок до Дана. Уже расплода нет. Он освоил тему изоляции. Ну, и меда взял, все, казалось бы, поймал жар Дело дошло до обработки. Нужно ж семью теперь подготовить, семью в зиму. Раз обработал, не понравилось ему то, что упало мало клеща. Решил на некачественный препарат. Поменял препарат. Обработал еще раз. Снова небольшое количество упало. Поменял еще следующий препарат. Затем пушка, затем щавелька кислота. Короче, к ноябрю месяцу осталось по две рамки пчелы. И спрашивают у меня, это что, изолятор так работает? Это причина в изоляции, что семья пошла в зиму, не, не, на, не нарастила достаточной силы. Поэтому не забывайте о том, что есть такое слово, как и понятие биоресурс. Он не безграничный у пчелы. Его нужно... Сэкономить его нужно беречь вот эту зимнюю пчелу. Беречь от чего? От износа, от переработки сахара большого, большого количества, от закрещенности и от выкармливания зимнего расплода. Потому что в зиму идет одно поколение. Оно должно быть минимально изношено. Факторы износа я перечислил. Выкармливание расплода, клещ. И переработка сахара. Вот если это пчеловод будет понимать вот эту вот троицу такую самую основную изнашивающую, значит семья будет идти нормально. Пускай лучше там будет заклещённость 0,5 процента, но вы лишний раз не обработаете окарицидом, а это автоматически является инсектицидом. Он и на пчелу влияет также жубительно. Значит, все будет нормально. Владимир Егорович, Николай Сумы. Я хотел спросить вот такой вопрос. У меня были случаи, вот придет октябрь, и потепление, и на полях будут зацветать крестоцветные, ну там всякое осенние цветы. Вот. И они бывают, некоторые семьи так увлекаются носением пыльцы, что забивают нижний корпус полностью. И вот это я встречалась мне такое. Приходилось уже в ноябре выбрасывать рамки, иначе они всю зиму беспокоят. Вот что это такое за аномалия, или это нормально. Ну, у пчелы не может быть аномалии. Есть в природе что-то она несет. Я недавно смотрел. Поля гречки такие и раб зацветал несут. Там, где семьи в открытом, то есть матки в свободном перемещении, да, там может возобновиться активность. Причем такая, что.. Ой-ой-ой, если молодые матки, тем более, если матки в изоляторах вам нечего переживать, пускай носят, пускай носят эти рамки. Изымайте в хранение. Будет вам навесну развитие. Рязанская область. А Подскажите, пожалуйста, применяется ли изоляция матки при уходе от роения? Хотя бы в общих чертах э, об этом. Матку закрыли в изолятор, все, маточники уничтожили. И вот вам и борьба с роением. Обоснована ли такая борьба с роением? Для, для, на предстоящий медосборы не повлияет ли? Ну это будете контролировать уже развитие дальше. Вообще старую матку старайтесь, я не знаю я сколько не пытаюсь объяснить доказать что перезимовавшая матка и старая пчела все равно это, это потенциальный роевой взрыв как, как только нет Два-три дня взятка в период кульминации, когда семья уже набирает рост хороший. И в этот момент нет природе взятка. Все, она обязательно по своей биологии должна отроиться. Поэтому я всегда рекомендую одну тактику. Сильная семья с весны набирает силу хорошо. Два поколения и на старой матке сразу делаете отводок. А в родительской семье обгуливаете молодых. И забыли вы и о роении, закрыли сезон, достойно увеличили пасеку в два раза. И другой тактики я не признаю. Владимир Егорович, а уж, ну, Коля, я поняла, что мне нужно зимовать все семьи автономно. По крайней мере, пока я так думаю, пока температуры не покажут истинное лицо клуба. Весной... В двухматочный режим мы будем объединять уже после очистительного облета и как пошла пыльца в природе. Точно так же мы делаем, как и осенние объединения. Мы, или мы через сетку сначала ставим. Я думаю, достаточно показываю я показывал роликов, как объединяется и по весне, и по осени. Весной объединяются проще всего. Объединять можете вы... И при начале активности, когда расплод уже пошел, и когда еще матки в изоляторах можете объединять. Самое главное ориентир – это очистительный облет. Все, вот это. Ставите разделительную решетку на нижнюю семью, сверху пленку и на корпус второй семьи на эту нижнюю семью. Вечером отворачиваете уголок и Процесс пошел. Все. Единственное, обратить внимание, что нижняя семья должна быть максимально уделена вниманием В первом воспитании поколения нижняя матка. нижняя Потому что верхняя затем догонит и перегонит. Вверху весь комфорт. Все тепло, туда корма будет идти. Поэтому верхняя матка на минимуме рамок. Вся пчела сконцентрирована внизу. Но это уже весеннее развитие. Все равно до весны забудете. Самое главное, так в общих чертах, чтобы вы знали. Это Михаил. Еще у меня есть один вопросик. Есть четыре улья на корпусах рута. Все на данный момент с надставками магазинными полными меда. Моя дальнейшая тактика на зиму. Убрать надставки, оставить надставки или же, не знаю, другие варианты. Подскажите, пожалуйста. Ну, я не думаю, что там надставки. Ну, опять-таки, все относительно силы семьи. Я показывал однажды, что оставлял полумедовые рампы, то есть рамки полукорпуса, четыре сверху, как дотация, то есть варианты дотации. Либо перевернутая рамка, плашмя, либо пакет, либо магазин и четыре полнометные хорошие рамки, как дотация. Ну, рут, рут сам по себе, даже один корпус тянет прекрасно. Не знаю, правда, условия, какие там, сколько зима длится и какие морозы. Это я так по своей широте ориентируюсь. Можно, я вот сейчас делаю наоборот, ставлю полукорпус под низ, и там маломедные рамки, захватывают клуб в начале зимы. Этот полукорпус формирует там свой старт, какое-то там поедание проходит, на, на месяц хватает кормов, и затем уже перемещается вверх в, на, на основные, в основной корпус и на основные кормовые рамки. То есть по-разному можно размещать. Можно и сверху ставить, только небольшое количество. Особенно, если в гнездовом корпусе стоит изолятор, а сверху будет у вас магазинная надставка. Вся пчела во второй половине зимы уходит в эту магазинную надставку, и бывает, внизу гнездовой полностью пустой будет. Так что я говорю, что все относительно силы семьи. Владимир Егор, что есть полный магазин 10 рамок вы не советуете оставлять? Если сверху нет, потому что опасно. Может. Ну, и в том случае, если у вас изолятор в, основном, в гнездовом корпусе, если вы пользуетесь изоляцией маток, и он у вас в гнездовом корпусе, тогда рискованно ставить полностью 10 рамок. Или же ставьте, если вы изолятор. Применяете. А малоформатный не получится, такой как Миленина, не знаю куда его размещать, под самый верхний брусок нижнего корпуса. Если это широкоформатный, значит вы можете ставить его, захватывая магазин вверху и опуская вниз в гнездовой корпус. То есть соединяя вот эти изолятором два и гнездовой, и магазины. В этом случае можете оставлять полностью магазинную надставку медовую. Там ничего страшного, потому что будет кормов предостаточно, и матка будет в зоне захвата пчелами на протяжении всей зимы. Спасибо большое. Добрый вечер всем на канале. Михаил из Беларуси. Вот по изоляции маток именно от роения. Я в этом году пробовал делать, то есть не было возможности делать отводки и куда их делать то есть я ну и за пачкой то есть не было возможности смотреть то есть я позакрывал получается сразу пошел подраться всех маток в изоляторах вот этот в роевой период как начали семьи уходить в роевое вот те семьи которые я закрыл получается до того как они потянули маточники там даже на мисочках то есть как бы маточки две недели три отсидели и без проблем я их выпустил и пчела в это время очень хорошо работала, ваш чин тянул еще вопросу, и выпустил их получается, и все хорошо. А те же, которые с маточниками, роевыми вот с теми то есть, и в первом случае, то есть даже маточники, они как бы, стих, ну, не тихойшмены, а ощущевые даже не потянули. А вот эти уже тянули, которые пошли в роевое и роевые и тихойшмены, и ваш тянуть не хотели, как бы если вот на следующий год получается вот мне вот я знаю свой период там 20 мая такая пауза там до 10 июня безвзяточная то есть я закрываю изолятор миленина всех маток на две недели то есть я делаю именно время во первых ухожу то есть от роения то есть которые семьи захотели проиться что нет возможности сеять на пальчике плюс я делаю безрасплодный, не безрасплодный период Период, когда будет, получается, печатная расплода не они будут в семье. Я могу обработать, чем я от пиша. То есть снять магазины, обработать и вот собрать. Вот. Как вот к этой технологии вы что думаете? А что думать? Аплодирую стоя. Ну что можно думать? Каждый пчеловод должен примениться к своей к своему региону. Вот вы сказали два. Две ситуации. Те, которые только начали маточники тянуть, показали и в идеале ситуацию. Только начали. А те, которые уже вы закрыли с имеющимися маточниками, там была проблема. Все, вот вы уже, вам готовая, готовая тактика, готовая технология и методика на следующий сезон, как обращаться. Не дожидаться, не тянуть, пока они маточники потянут. Что тут еще можно сказать? Вы уже, у вас готова технология. Согласно вашим условиям кормовой базы, срокам цветения. Я просто послушал с удовольствием, что у вас получается и вы поняли, о чем и как с этим справляться. А вот подскажите, что вот как понять, получается, вот одну матушку я выпустил, ляжу маточники тоже не тянуть. Все хорошо, чешевые не потянули, я ее выпустил. но ну, думаю, хай работает, дальше сеять. Я ее выпустил, но завтра проезжаю, рой на суку сидит. То есть, вот как понять, когда ее выпустить? А одну долго держал. Вижу, что вот семья маточники сядет. Месяц продержал, одна маточка погибла в изоляторе. То есть, одна трутня вела. Ну, это, может, маточки старые были. То есть, с молодыми проблем нету. Молодые пытались улететь. Вот как понять, когда ее выпустить оттуда? Вот как понять, когда выпустить? Вообще-то старайтесь, если вы преследуете цель, закрыв... закрывая матку, взять... Товар с первого цвета и уйти от роения. Значит, сразу после этого на старой матке делайте отводок. Старая матка все равно еще в, роевой, в роевом состоянии. Как раз период этот настолько взрывоопасный, капризный. То, что она посидела в изоляторе, выскочит она с изолятора, и роевая пора, рамку 2 насеяла, и все, и уйдет с роем. Поэтому взяли то, что запланировали, взяток, допустим, какой-то, и ушли от роения. Матка у вас в изоляторе, не нужно ее искать. Сразу на ней сделали отводочек рядом, все, вы ушли от роения. А здесь обгуливаете в основной семье молодых маток несколько в основной семье. Наконец сезона между этими, между отводком со старой маткой и молодыми будете делать ротацию рамками, вы не уйдете от пробуксовки, и они будут равномерно развиваться. Ну все, я об этом говорю, показываю уже 10 лет подряд. Да, спасибо большое. Вот видите тоже, да, одни выходили с изолятора, щели по-другому сразу, зимы так не начинали сеять. Все, пошли работать, а одна вышла, за ночь пробежала, защеяла мисочки, и утром улетела. То есть, рой покинул шамью, но, но я и мисочки. То есть, видите, такая ситуация получается. И вот еще вопрос, я, меня извините, что вот технология полностью тут ваша, еще не знаю. я новый человек, ну, начинающий пчеловод, вот новый ну, человек на канале, еще пока изучаю и вот получается я делаю сборные отводки на зиму они меня зимуют в 16 рабочники через перегородку то есть ну, как бы общим клубом и вот по весне я могу им поставить общий магазин то есть они даже вот меня через перегородку могут зимой соединяться клуб сверху и как бы ну проблем нет латочек ничего не пропадает даже хорошо зимуют Весной очень бурно стартует, потому что, ну, греют, наверное, одни одних. Я вот и хотел в этом году попробовать, но побоялся. То есть поставить им общий магазин, и вот чтобы собрать этот первый мед, вот даже с этих отводку. Но отводки сильные, 5-6 рамок получается. А вы не бойтесь, вы пробуйте и все. Это система Озерова. Давно обкатанная, пробирована, сейчас она, кстати, в новой интерпретации снова... Популярна эта тема. Двухматочная, с общим... Двухматочная, я имею в виду внизу, в горизонтальном положении, лежак, скажем так. Лежак, две матки, вверху общий магазин, магазины. Работает без, без всякого, тем более весна. Даже можно между, между ними, когда стояла глухая, менять ее на разделительную, то есть на проходящую. И будет у вас и общее гнездо внизу, конкуренция между матками, и вверху общий магазин. И вы проскочите раение, возьмете первый товар с первого медоноса. Ну, спасибо большое. А еще подтошнение. Магазины не надо разделять? То есть мне 16 рамочник корпусного типа. То есть я корпусами магазины полурамки ставлю. То есть разделять сам магазин не надо? Да, конечно, не надо. Конечно, не надо. Так, коллеги, спасибо большое за внимание, чувствуется интерес, уже, уже мы почти даже перезимовали, уже начинаем развиваться весной, стартуем, значит, оставим вопросы до следующего ЗЭЛа, до следующей субботы. Спасибо всем за участие, модераторам за связь, всего доброго, до свидания, не болеть и подольше не стареть. До свидания.